Вот тебе и приключения. Магические. Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша. Сегодня мы вместе с вами будем продолжать второй сезон магических приключений. Ну что, ребята, поехали! <связать> Это ваша долгожданная четвертая серия В этой серии мы с вами будем ходить по шахтам, добывать ресурсы Потому что нам нужно золото для того, чтобы продолжить изучать TomCraft. А еще в следующей серии мы с вами начнем изучать мод Bewitchment Ребят, сейчас мы с вами пойдем на поиски коров, потому что у меня... Нет сейчас, на данный момент. О, привет, Салим. Ставьте лайк, если вы любите Салима. Ребят, перед тем, как пойти в шахту, нам нужно будет сами сделать хотя бы маленький бэкпэк. Но у меня даже кожи для этого нет, к сожалению, на данный момент. Я не знаю, есть ли кожа еще в каких-то других сундуках. Но нам надо будет сами сейчас вот это вот все выгрузить, потому что... Это мне будет мешаться, а повторно доставать вот это вот все не я не собираюсь. Поэтому мы сейчас с вами разгружаемся и идем на поиски коров, чтобы добыть с них кожи. И сделать хотя бы маленький бэкпэк, чтобы потом отправиться в шахту. Итак, складываем все наши ненужные вещи. Ключевое слово тут, конечно же, «ненужные». Какая-то ядовитая бомба, а это мы сами в прошлой серии нашли в шахте майнера, я думаю мы туда сами возвращаться не будем, найдем какую-нибудь другую шахту, потому что там слишком много мобов, там слишком много монстров. Итак, нам надо будет сами, кстати, сделать железную кирку, потому что моя почти сломалась, и я пока что, я не знаю, возможно я какой-то дохера слепой, но я не вижу тут ни одного куска железа, возможно я уже все потратил, возможно нет. Нам придется, кажется, вот это вот все плавить, и у меня нет мода на печки и сундуки улучшенные, к сожалению. Но я думаю, я это исправлю вне серии все-таки, потому что не хочется как-то слишком много тратить время на то, чтобы расплавить определенные ресурсы. Тем более время для серии у меня не этот, не резиновое, я не могу его тянуть. У меня оно должно быть максимум полчаса, все, дальше я уже не смогу. Так, тут у нас уже, в принципе, хватает на... Кирку, поэтому мы сами это забираем. И как бы нам нужны палки, чтобы сделать э, железную кирку. Потому что вдруг мы сами там алмазы найдем, а у меня только э, каменные с собой будет. В принципе, мы можем сами уже выдвигаться. Я уже знаю, куда мы с вами пойдем. Пойдем мы с вами в вот в ту сторону. Кстати, в той стороне я встретил сирен, я в той стороне встретил огненного дракона. Поэтому я думаю, ну, не соскучимся мы, но там немножко уже вечер, поэтому я предлагаю нам пойти с утра. А пока что там посмотреть, что у нас есть из еды, потому что а, как бы сырое есть не особо хочется, хочется какого-нибудь разнообразия. А еще у нас там на ферме повырастали эти растения. Так картошку пожарим, я yeah, устроим сейчас кулинарный выпуск шоу, мое кулинарное открывается, ребята. Здрасте, жители, как тут ваши дела? Слушайте-ка, они тут собирают эту, эту картошку. Я не буду воровать у них всю картошку, потому что это как бы уже будет несправедливо, что ли? Так, тут там у них, вон там вижу картошку. Я собираю именно картошку, потому что мы ее сами пожарим и будем есть. Потому что своего поля у меня пока что большого нет. О! Ляньте, тут не собрали ничего. Тут вообще полные сады. Авроры, блин. Кто такая Аврора? Я сам не знаю, ребят. Не спрашивайте у меня, кто это. Ну, я думаю, того количества еды, которое у нас сейчас с вами есть, его, в принципе, хватит на поход в ту сторону, потому что там биом с темными дубами, а в этом биоме довольно-таки много коров. Я это замечал не только во время записи видео, но и в обычной игре, когда я играл с друзьями там или еще с кем-то. Там, серьезно, там всегда много коров. Ммм! <плодисменты> Кстати, я вам забыл показать вот эту вот гору, огромную снежную. Вот, и на ней есть деревня с жителями. Я хочу вам ее показать. И, кстати, вот именно в таком месте нам могут встретиться ледяные драконы. Потому что... А, почему? Да потому что это очень холодное место, а тем более этот мод как разки добавляет вот этот вот биом. Так, тут заяц бегает. нас заяц не интересует, нас интересует деревня. Вот если туда вот дальше побежать, то там будет а, деревня с жителями. Сейчас я вам ее как раз покажу. Я ее забыл показать в прошлой серии, к сожалению. А, вот даже позапрошлой, извиняюсь, guys, сори, sorry, sorry. Вон там эта деревня. Видите? Крыши. Здесь тут пока никого не поубивало. а то мало ли. Фиг знает еще. Здрасте. Вот такая вот охеренно. Ой господи, ребят! Предлагаю сваливать эти. Все, я не захожу на деревню твою. А он ко мне идет, валим, ребята. Хотя, давайте не будем трогать. Он, знаете, типа э, страж этой деревни. Че я несу? А что это? Что-то мне страшно туда идти. О, кстати, вот бьем Мы до него добрались. Меня интересует вот то, что там на деревьях. Что Янта? Да, мы пока что идем правильно. Что это за обломки? Какие-то странные. Интересно, еще из какого-то мода. За ч, булыжник? Подождите. Обугленный булыжник. Тут, по-моему, неподалеку что-то. Есть по типу... Драконево яйца... Ничего себе... Золото! Мы сейчас с вами будем делать золото! Guys! Вы понимаете, куда мы с вами попали? Я нет! Но мне все равно тут страхово находиться, потому что... Именно вот примерно в этом месте был огненный дракон. Возможно, тут какой то не знаю, типа их гнездо или что-то в этом роде. Надо будет побольше почитать о моде. Потому что во время того, как я готовился ко второй части магического... Летсп... Ой, ко второй части про магические моды, я не особо вникал в суть uh, того, как выглядят гнезда. Что тут вообще можно найти? Но мне все равно страшно, ребят. Так, нам сейчас надо будет, по-моему, реально какой-то логово драконов. Я не знаю, возможно, здесь кто-то да и спавнится, но черт возьми, предлагаю отсюда уйти поскорее, пока хозяева не вернулись. Фиг знает еще, что могут сделать эти хозяева. Мы так-то вообще сюда за коровами пришли, которых я, кстати, почему-то не вижу. Хотя здесь они должны быть. Вы... Хотя тут рядом гнездо дракона, я не уверен, что они бы выжили. Hello, привет. Как твои дела? Ты сука, когда мне тысячу вернешь за мои зубы, пизда тупая! Ого, ребят, уже утро. Ничего себе. О! Коровы! Наконец-то мы их сами нашли. Еще я тут слышу зомби. Кстати, на удивление, вот пока я шел, я каких-то прям страшных монстров э, не встречал. Ну, наверное, пока что. Ха-ха-ха-ха-ха. Ай. Пока. Ай, ай, ай, тихо, тихо, тихо, тихо, ребята. А, злобный. Ой. Ку-ку. Все. Мы его... Ой, го господи. Совушка, привет. Кстати, по-моему, если ее убить, то там с нее выпадет перо. Ну, еще подобные вот такие вот штуки. Так, я сделаю себе немножко потише Майнкрафт, э потому что мне немножко громко все у меня, короче. Так, две кожи, нам нужно 9. Четыре у нас есть, значит нам нужно еще три. Еще одна. Ничего себе, тут даже маленькие есть. Маленьких мы не трогаем, ребята. Я случайно так игла. сколько уже 6. нормально так у, ой. у нас сова зависла <с> ладно я надеюсь их можно будет переручать потому что я черт возьми я устрою себе целый зверинец ой там же ой ты что блин Оборзил, оборзил, да, оборзил. Ой, у меня сейчас грохнет. Ой, бля. Бля, бля, нахуй. О, кстати, там этот а, сирены будут и какое-то еще другое здание, я не знаю, честно говоря, даже что это, возможно, мы туда сами отправимся в этой серии, а возможно и нет, посмотрим. Так, вот мне стало интересно, вот что и вот это вот. За штука. Там еще спавнер какой-то. О -о, -о! О, о, о, what the fuck, bitch! Предлагаю это сломать. Не знаю, насколько это хорошая идея. Ага, тут какие-то бомбы тоже. Теперь что бегаем отсюда? Так, они за нами? Нет, они не за нами. Так. Тут сирены, гайс. Я слышу, как они поют сейчас. Отпустила наконец-то меня. Вон она там стоит. Шмара. Послушайте, увидите там на карте вот эту вот красную точку. Черт возьми! Пошла нахер! Я им сейчас знаете, что я сделаю? Суету наведу. Черт, у меня меч сейчас сломается. Вообще туда близко подходить нельзя. Это жопа. Как нам до театра дойти вот этого вот дородружного здания? М -м, я считаю плохая идея идти сюда, когда у нас меч под числом, она еще тут неподалеку могут быть эти сирены. Так что если нас засосет, то нам уже не вернуться. Предлагаю вот отсюда бы снега свалить, пока нас не обнаружили сирены. Там башни из мода Electroblobs Wizardry. Нам туда, гайс. Бежим. Блин, у нас меча нет, у нас почти топор сломался. Кайфуем, девчонки. Кстати, мы благодаря нашей карте сможем как раз-таки. Вот черт! Фак-фак-фак! У нас, кажется, нет другого выбора. Или не поможет. Фак. А как нам теперь отсюда выбраться? А если он злой будет? Ой, он добрый. Грозовой Макс. Не можно поторговаться как раз-таки. Книга с заклинаниями. Можно... Можно обменять книгу заклинаниями обычную а на книгу новичок. Удар молнии, три золота, эти магический кристаллы, книга с заклинаниями, удар молнии. Но пока мы, Эх, как тебе сказать-то, трогать это все не будем. О, вот, нам вот это вот нужно сделать. Мистический верстак, я думаю, мы у тебя забирать его не будем. У нас сейчас немножко другая проблема. Проблема, потому что тут немножко как бы... Дракон за окном. Он смотрит прямо на нас. Че делаем, чувак, помогай. Он, кстати, у меня на мини-карте вообще не отображается. Как моб. У меня отображается вот этот мужлан, но у меня не отображается этот. Дракон. Мы от него далеко не убежим, ребят. Я так понимаю, мы сегодня с вами ночуем здесь, пока этот дракон не уйдет отсюда. <звы> вот тебе и приключения. Магические. <звы> Что делаем, ребят? Наша хата находится вон и в той стороне. Эммм. Ам... Сейчас я посмотрю. Ну, в принципе, если мы будем бегать под деревьями, он нас не достанет так. Но вдруг там деревья закончатся. <с> Например... А, -а, а! Ага! Good morning. Еще с учетом того, что здесь есть другие мобы тоже. Надо будет открыть мини-карту и посмотреть, где наш дом находится. Мы вообще далеко от дома, нет? Вот! Как уйти от своих проблем. Боже мой, это гениально. Капец. И нас еще плюсом дракон не поджарил. Так, в принципе, мы сами сходили за тем, чем мы, собственно, собирались. Полчаса. Вот, и поэтому мы сейчас с вами... Дожариваем то, что мы с вами получили. И делаем, собственно, нам сундучок. Фу, блядь! Рюкзачок! И нам нужен какой-нибудь краситель. Я бы хотел, конечно, зеленый, но у нас нет кактусов. А песчаных биомов я пока что еще не встречал. А, -а, -а, -а. а чё крафты такие сложные-то стали? Зачем мы за этой кожей тупой ходили? Ладно, пойдем без рюкзака, окей, okay. не велика потеря, как бы, сделаем нам железный меч, потому что наш меч почти, он, он уже сломался, ё-моё, почти сломался, еще мы с вами дерево прокаркали, я его ставил, когда этот, уходил, вот, как их зовут-то, а, кстати, нам не нужно будет с вами никуда ходить, потому что у нас, этот, есть золото, Аж целых 7 слитков теперь. Потому что мы сами там нашли то ли гнездо дракона, то ли еще какую-то хрень. Честно говоря, я в этом не разбираюсь. Надо будет реально потом чекнуть обзоры. Еще плюсом посмотрим, как приручаются драконы из мода Ice and Fire. Потому что я очень сильно хочу себе дракона, который будет стрелять огнем. Ибо Dragon Mount этого не позволяет. Итак, нам нужно будет с вами еще стеклянная панель. Раз, два, три, четыре. И мы с вами сделали таумометр. Из-за этого нельзя изучить ничего нового. Узнали что-то новое. А, у нас тут окна. А, а подождите, нет. Узнали что-то новое. Ничего мы не узнали. Я не знаю, что мы сами узнаем. Очень странно, почему-то здесь работает таумометр. Раньше было, не знаю, оно как-то медленнее работало. И не так резко. Завершить. Вау! Первые шаги. Ребят, сейчас можете поставить на паузу, а я это все прочитаю быстренько вне серии. Ребят, тут говорилось про эссенции, вот про эти, вот эти вот все аспекты. Эм. Первичный аспект, первичный аспект, первичный аспект. И вот здесь у нас, собственно, все улучшения. Ну, вот все изучения, которые мы будем с вами э, продвигать, раз, э, раздвигать. Что я несу? Тортик, видимо. А, вот это вот, это насколько мы изучили определенный, так скажем, разряд, если это можно так назвать. А здесь у нас аспекты, которые у нас доступны сейчас. Тут еще мистические камни есть. Ага, открытие алхимии и наблюдение за небесами, текущая стадия один из одного. Так, завершить, ага, ага, значит нам получается нужно будет с вами э, сделать магический тигель, э, по тому же принципу, что мы с вами сделали и Тауманомикон, посыпать Салусмундусом, э, обычный варочный котел но я для начала нам предлагаю поспать потому что там уже вечер а монстры могут выйти в любой момент особенно драконы которых мы сами не сможем посмотреть по мини-карте итак у нас в принципе достаточно железа чтобы сделать э, котел наконец-то у нас появится котел так ведьминский и нам еще нужен салус мундус но для этого нам нужен кремень, редстоун и, как я помню, три любых кристалла. Раз, два, три. И редстоун где-то у нас еще должен быть. Или я опять... А, вот... А, это пыльца, пикси. Это не то, что нам нужно. Подождите, вот миска. А где редстоун? Вот. Наконец-то мы его с вами нашли. А, раз, под подождите, два, три. Раз, два, три. Вот, Сайлус Мундус мы сами сделали. А ну не. А, Блять! И нахера? <свес> Я просто юмора не понял сначала, почему у меня вещи не выпали из верстака. Я думал, они там остались, а они не остались там. <свес> Сука. <свес> как всегда, все у нас, ребята, через одно место. Ой, ты что сердечками это? Блин, <свес> что <че> теперь делать? <свес> Окей, ладно, пускай стоит, в принципе. Я думаю, это не будет нам мешать. Готовить Мундус. Тем более, что это тоже верстак Так, тихо все Убираем из рук эту штуку И я думаю то, что Все наши Магические приспособления Вот эти вот алтари Вот рунический верстак Вот это все у нас будет стоять вот здесь А вот в той стороне Мы уже с вами Или в той стороне Мы с вами, короче, сделаем фермы вот. Предлагаю поставить сюда. Салус Мундус. И у нас получился магический тигель. Итак. Завершить. Ой, блять. Ага, желтый нитр. А почему он желтый? Да. В общем-то. Я почитал сейчас и, как бы, как вы, собственно, все прекрасно знаете, чтобы работал тигель, нужен источник тепла под ним. Лава или нитр. Тут как раз таки написано, как сделать нитр. И я думаю, мы с вами займемся этим чуть позже, потому что там нужен светокамень, а мы как бы немножко в ад еще не ходили. У нас даже портала нет.